Иногда мы чувствуем, что в исполнении произведения отсутствовала мощь. Даже не потому, что звука было недостаточно, игра была громкой, но чего-то внутри не доставало. Так что это видео поможет вам в этой проблеме. Приветствую всех, это Эмма, и сегодня мы поговорим о том, как играть с выразительным и мощным звуком. И такой подход поможет вам играть произведения, в которых нужен богатый, полный и глубокий звук. Но сегодня мы рассмотрим этот метод на примере простого упражнения Ганона. Потому что новый принцип игры будет проще и легче понять на простом упражнении. А когда вы овладеете этим принципом, вы сможете использовать его в любых произведениях. Итак, даже если вы выполняете все правильно во внешних движениях рук, локти, кисти, пальцев, но во внутренних ощущениях вы не добираете, тогда игра будет ощущаться все равно немного пустой, немного искусственной. Это все еще хороший такой пример, потому что мне сложно теперь возвращаться к плохой игре. Также, если при такой игре вы станете стараться компенсировать слабый звук, вы, скорее всего, начнете продавливать клавиши сильнее. И, как мы знаем, это только приводит к жесткому звуку и проблемы с руками. Вместо этого нам просто нужно почувствовать более мощно внутри, принося больше энергии ко внутренним ощущениям. И для начала я бы посоветовала пропеть вслух то, что вы играете, чтобы услышать и проверить, что же вы на самом деле ощущаете во время игры. И не удивляйтесь, если ваше пение будет звучать как-то так. Очень ограниченная, мелко и скромно. А что нам нужно, это перейти от этого пения к вот такому пению. Я не обучаю вокалы здесь, но нам необходимо иметь вот такое ощущение во время игры. Никто нас не услышит. И когда вы ощущаете эту энергию внутри, тогда вы действительно готовы играть. И во время игры все движения, которые вы выполняете внешне, станут просто выражать, передавать вашу внутреннюю энергию. Ничего больше не будет э, ощущаться пустым. Теперь давайте начнем. Начните с представления каждого звука с движением, глиссандом между нотами, без динамики. Затем представьте обе руки, как мы обычно работаем над полифонической фактурой, когда представляем ноты последовательно, ускоряя их. Затем прибавьте интонацию. Давайте напомню, как правильно интонировать. Как выполнить интонацию? Мы начинаем с пения вслух, выполняем глиссандра и прибавляем сопротивление в глисандра. Убедитесь, что вас, ваш голос остается свободным во время такого пения. Вы можете вначале помочь себе почувствовать сопротивление, приостанавливая руку другой рукой. И теперь попробуйте почувствовать то же ощущение, пропивая про себя. Это и правда лучшее упражнение на ощущение сопротивления без лишнего давления в голосе. Итак, спойте. Затем добавьте вес в интонирование. Опять давайте напомним себе, как почувствовать вес. Ощущение веса не связано с давлением или с тяжестью. Как раз наоборот, как будто вы свободно парите где-то в небе. Это ощущается очень свободно и расслабленно. Это и есть то самое ощущение свободы, которое мы должны найти в себе и затем перенести в инструмент. Я бы посоветовала начать с простого упражнения, отодвинувшись от инструмента. Почувствовать вес и перенести его в колени, которые на данный момент будут имитировать клавиатуру. Очень просто. Наклоняйтесь вперед, чувствуя вес в пятках. Поднимайтесь обратно, чувствуя вес, который проходит через ноги, торсы, плечи. И под конец вы наклоняетесь вперед, чувствуя, как вес переливается через руки и ладошки в колени. Вот так вот. Без усилий. И дальше начинайте петь, как только почувствуете, что вес начинает проходить через руки. Вдыхайте, а когда вес проходит через торс, и дальше как под горку, когда чувствуете, что вес э, переливается вниз, начинайте выдыхать вместе с пением э, с интонацией. И следующий шаг выполнение этого же упражнения перед э, за инструментом. И вместо нагибания вы просто наклоняетесь немного вперед. Итак, вы наклоняетесь немного вперед, набираете вес, затем наклоняетесь вперед опять и начинаете петь. И последний шаг, мы просто заменяем пение вслух на игру. Как только вы вдыхаете, вы начинаете подносить руку к инструменту, и когда выдыхаете, вместо пения просто начинаете играть. И, наконец, добавляем динамику. Когда вы представляете звуки, представляйте в очень яркой, резонированной, богатой, глубокой, полной окраске. И как обычно, как мы представляем звук, так мы его берем на инструменте. Представление влияет на мышечные ощущения, ощущение влияет на прикосновение, прикосновение влияет на звук. И когда вы прибавляете интонацию и вес к представленному звуку, вот что вы получаете. Точно такое же пение, которое я продемонстрировал в начале видео. И затем, когда вы играете, вы получаете мощный звук. И, как я уже сказала, это очень простое упражнение, но я бы посоветовала начать с него, чтобы действительно почувствовать и понять эту идею игры. И как только вы поняли, попробуйте этот же прием на вашем репертуаре. Когда ваш педагог скажет, звучал немного вяло, слабовато, игра более мощная, но не жесткая, вы же будете знать, что делать. Вы не впадете опять в такой заторможенный вид, стараясь как-то угодить педагогу. Вы будете знать.